Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим говорить о религиях и того, что с ними связано. Разберем, каким образом они могут появляться, какие стадии они проходят, и что будет с ними, когда уровень осознанности у критической массы людей повысится до, условно говоря, большого высокого уровня. Итак, давайте разбираться. Любая религия строится на информацию, в которую можно верить, но которую напрямки не докажешь. То есть, образно говоря, когда человек говорит, я съем вот этот, острый перец чили, вот он засовывает в рот, у него из глаз льется слезы, но он этим доказал, всем это видно, все это очевидно, то с религиями дело обстоит совершенно по-другому. Если представить себе мир, где религии еще пока нету, то каким образом она может появиться? Кто-то каким-то образом выдвигает свою гипотезу, как устроен мир, ну и соответственно то, как он устроен с точки зрения материального плана, здесь легче доказать. Но в нашем случае речь идет о религии, то есть о том, как раз таки, что доказать нельзя. И вот, когда выдвигается кем-то такая теория, она может быть очень логична, она может чувствоваться кем-то, может не чувствоваться. И кто-то в нее поверит, кто-то в нее не поверит. Если мы говорим о стадиях, то это является первая стадия рождения этой религии, то есть, скажем так, проявление ее через слова, высказывания от одного человека к другому человеку. С этого момента можно сказать, что вот это религиозное знание, оно зарождается. То есть к нему притягиваются те люди, которые чего-то не знают, но начинают интересоваться и думать, что мир устроен таким вот образом. Неважно в каком качестве, она может быть еще слабенькая, но тем не менее уже имеет какую-то общую картину. И эта картина начинает передаваться другим людям. Если эта картина резонирует тем людям, которым она дается, они могут к ней присоединиться. Далее проходит вторая стадия, это наращивание общей массы, которую я называю как критическая, когда уже это знание носится во многих-многих сердцах. Благодаря первым сподвижникам этой религии происходит принцип обратной связи. Со временем через подобный процесс начинает формироваться довольно четкий образ, который все легче и легче передавать новым людям. А этим людям, в свою очередь, легче начинать верить в эту информацию, потому что она все больше начинает быть детализированной. Само знание начинает улучшаться, упаковываться. Одни части начинают подкреплять, вторые части. И общая картина становится ну, очень правдивой. И может так получиться, что в этом процессе вот именно в эту религию, именно в эту информацию, в это знание начинает верить колоссальное количество людей, которые формируют уже критическую массу, и благодаря этой критической массе данная религия может приобрести официальный уровень, который признается государством. Такой способ формирования религии носит естественный характер. Он самый гуманный, так как информация передается естественным способом от человека к человеку сарафанным радио. Но так как религия, как и все в нашем мире дуально, ее формирование или расхождение, ее рост на той или иной территории может проходить по другому принципу, по насильственному принципу. И благодаря истории мы можем это наблюдать, когда люди с одной территории переходят на территорию других людей, у которых не было этой религии, и они насильственным образом начинают ее внедрять. И по большому счету неважно, каким образом происходит рост эгрегора для той или иной религии. Происходит она естественным способом или насильственным способом. Если она происходит естественным, то здесь все понятно. Люди сами стремятся к этому. Если происходит насильственным способом, то со временем люди начинают воспринимать эту религию как свою. И с точки зрения роста эгрегора и наращивания критической массы для той или иной религии, неважно каким способом она внедрялась, естественным способом или искусственным способом, существует навык убеждения. Этот навык используется и в первом, и во втором случае. В первом случае, естественно, он гуманный, во втором случае этот навык используется во благо какого-то конкретного там, царя, государства, то есть этот навык он позволяет эту информацию передавать следующему поколению или этому же поколению, но с каждым днем все лучше и лучше. Мы сейчас с вами разобрали два способа формирования религии, которые, можно сказать, находятся на крайних точках, то есть один плюсовой, второй минусовой. Но есть еще куча промежуточных способов, когда эти два способа могут объединяться и происходить, но ну, определенная синергия между ними. И при таком способе религия начинает действовать по принципу кнута и пряника. Где надо мы примаслим, то есть мы дадим пряник, где надо мы накажем, дадим кнут. Но в любом случае и тот и другой способ работает по принципу убеждения, без которого ты не сможешь передавать другим людям это знание, этот э, навык, потому что в него просто могут не поверить. Все те способы, о которых мы сейчас с вами говорили по формированию религии, это способы от головы. То есть тогда, когда человек чего-то не знает, он начинает придумывать, он начинает в это верить. И это начинает распространяться. По большому счету, по такому же способу может формироваться очень много разных наук, такие как природоведение, когда мы знаем, что раньше была земля плоская, и огромное количество людей в это верили, сейчас верит большинство людей в то, что она круглая и так далее. Но так как наш мир является одной составляющей Абсолюта, в Абсолюте уже известно все то, что с ним может произойти, происходило или будет происходить. А это значит, что имея определенные характеристики, можно считать эту информацию и выдать квинтэссенцию того, к чему мы можем идти столетиями, если мы будем пользоваться только головой. Я веду к тому, что если это в принципе возможно, то это рано или поздно происходит. И на Землю периодически приходят души, которые готовы поделиться знанием, с помощью которого мы можем жить в полной гармонии друг с другом. И так как в мире все происходит циклично, то подобное знание, оно сначала появляется в мире, потом оно определенным причинам начинает исчезать, и потом появляется вновь. Почему это происходит и как это происходит? Давайте разберем. И для этого давайте представим человека, который появился в нашем мире и передал знание истинное, то есть то знание, которое пришло напрямки с абсолюта. И как же тем людям, которые окружают подобного человека, впитать это знание, эту квинтэссенцию в себя и начать им пользоваться? Мало того, передавать это знание дальше таким образом, чтобы оно не искажалось. Первый способ, он самый легкий, то есть это просто записать, и эту информацию можно передавать тогда кому угодно. Но этот способ один из самых неэффективных, потому что написанное можно трактовать по-разному. Как мы знаем, слово одно произносимое может восприниматься совершенно по-разному одним или вторым человеком. Второй способ ⁇ это повысить уровень осознанности людей до такого уровня, когда через слова они смогут передавать образ. И эти слова они будут переносить из уст в уста. Но это действительно надо достичь высокого уровня, когда без искажения можно это совершать. И так как наш мир проходит свою цикличность, то этот период, когда люди подобное могут делать, не такой уж и большой. Дальше все равно происходит искажение. Накладывание какой-то иной информации, и со временем эта информация может подаваться абсолютно по другим соусам. И когда подобное происходит, то то знание, которое изначально было целостным, оно передавалось интуитивно и было понятным, оно находилось как в точке фокуса. Оно начинает ломаться. И со временем эти изменения, эти сломанные части, они начинают чувствоваться другими, как что-то где-то не сходится. И когда подобное происходит, то все меньше и меньше людей начинают в эту сторону смотреть, в сторону такой информации, в сторону подобной религии. Поэтому приходит время чего-то нового. Но и этот процесс носит свою дуальность. То есть он может проявляться через положительную и отрицательную сторону. Давайте разберем и посмотрим, каким же образом может это реализоваться. Давайте вернемся к варианту, когда появился в мире человек, который способен отдать квинтэссенцию знания, которое есть в Абсолюте, которое помогает нам жить именно в гармонии друг с другом. Когда цикличность нашей планеты, она находится на высоком уровне развития. То есть тогда, когда энергии сами Земли, они способствуют этому процессу. Тогда и приходит, как правило, такой человек. Или наоборот, такой человек может прийти в самой нижней точке, тогда, когда... Наша планета находится в так называемой калиюге, то есть то сати-юга, то кали -юга. И вот когда в калиюге, когда они начинают уничтожать сами себя, вбрасывается информация, которая позволяет им этого не делать, не грызть друг друга, образно говоря, не убивать, а начать жить в гармонии с собой и с окружающим миром хотя бы на определенный процент. И давайте постараемся разобрать каждую из этих ситуаций по отдельности. Начнем с точки, когда Земля находится в точке расцвета, в Сатиюге. В этой стадии развития все способствует тому, чтобы люди могли чувствовать себя, чувствовать других и максимально легко и просто осознавать все то, что им будет даваться свыше, образно говоря, то есть с абсолюта. И этот период высоких вибраций может длиться очень долго, но рано или поздно наступает момент, когда энергия начинает снижаться, когда эти вибрации начинают снижаться. И при этом процессе тогда уже людям гораздо тяжелее быть в воду с собой, с окружающими и воспринимать все на уровне сердца. И если в период рассвета получаемая информация передается из уст в уста и понятно интуитивно, то в этих условиях приходится ее уже записать на какой-то носитель и передавать из поколения в поколение. Если в первое время такие заповеди, как «не укради», «не убей» и так далее, начинают восприниматься просто как подсказка, то эти же заповеди в самых нижних точках, они являются уже спасительным кругом для человечества, который даже может работать через уровень страха людей. И в этот период, когда человечество находится в информационном или энергетическом поле, где легче всего кого-то убить, ограбить, забрать, именно религия в этом случае, и именно такая жесткая религия, которая ограничивает, которая карает, она является спасительным кругом. Другими словами, именно в этот период многие люди не убивают, не грабят, только по одной причине, потому что они боятся. Но именно это позволяет перейти в эту нижнюю планку и начать двигаться уже по восходящей. Но, как правило, в таких условиях религия находится в очень жестких рамках, потому что если рамки эти расширить и дать возможность туда что-то нового докидывать, то при этом энергетическом состоянии туда накинется ну, явно что-то не очень хорошее. Но как мы уже сказали, все равно даже в этих жестких рамках все равно происходит определенный слом, искажение информации, той, которая закладывалась туда изначально. И тогда, когда Земля начинает переходить из нижних вибраций к более высоким вибрациям, со временем у людей появляется возможность вновь чувствовать себя, чувствовать других, как единое целое. И когда люди имеют возможность повысить свой уровень осознанности, когда имеют возможность почувствовать, что есть правда, что есть неправда, они начинают видеть, что их спасительный круг, которым раньше их предки пользовались, в нем очень много недочетов, очень много нисхождений. И со временем эта религия, она по большому счету начинает уходить на задний план. И в такие моменты рано или поздно человечество может выйти на уровень, где они возвращаются к истоку, то есть возвращаются к тому, с чего все начиналось, как к самому высокому уровню развития. И при этом уровне люди не становятся атеистами, просто религия становится совершенно другой. И такой новой религии уже не потребуются храмы, мечети, церкви, те места, которыми являются промежуточным звеном между человеком и Богом. Давайте теперь разберем второй вариант, тогда когда душа, которая имеет возможность брать информацию с Абсолюта и делиться с человечеством, приходит в нижней точке, в Калиюге. Как правило, это происходит тогда, когда у человека имеется животный строй психики, то есть он готов действительно заниматься каннибализмом, убивать, грабить, и это является все большей нормой. И чтобы помочь человечеству не потерять себя в этих низких вибрациях, действительно может прийти душа, которая способствовать будет этому процессу. Ну а дальше все понятно, такую душу можно сравнить с лучиком солнца, которое врывается в места, где раньше солнца не было, и начинает освещать и дарить это солнце всем окружающим. И не зря есть такое выражение, что темно там, где нету света. И осознанность в этом случае является тем светом, которое взаимодействует с невежеством и меняет ее энергию. Что касается современных религий и времени, в котором мы живем, то сейчас мы можем изучать разные религии, и это очень хорошо, так как человек, изучив одну, вторую, третью религию, он сможет для себя родить новый образ, чего-то среднего, который будет гораздо лучше, чем это все по отдельности. И процессы, о которых я говорю, включают стороннего наблюдателя у людей, которые действительно знакомятся с разными точками одного и того же вопроса. Такие люди они начинают на мир смотреть не с учетом одного знания, а с учетом огромного количества знаний. Другими словами, религии так или иначе имеют свои ограничения. И их много именно потому, что они не включают в себя взаимодействие со всеми точками мира. И знаете, иногда я встречаюсь с людьми, общаясь с которыми, я вижу, что я говорю как будто не с человеком, а с книгой. То есть на мой вопрос, а как ты думаешь, а что ты, а как мир устроен, люди отвечают просто набором фраз из той же Библии. И это не самый лучший способ, потому что здесь человек как будто растворен, то есть как будто его характеристик нету. Другой вопрос, когда я вижу людей, которые изучают религии, и они начинают подводить выводы, то есть они начинают иметь элемент сравнения и высказывать свое мнение. Ведь на самом деле мы как души являемся неповторимыми. У нас есть неповторимые характеристики, которые ты не вгонишь в определенные рамки книги, в определенной рамки образа, хотя можно, конечно, навязать его. И именно поэтому осознанность заключается не в том, чтобы изучить досконально какую-то литературу, особенно если запомните ее наизусть, а в том, чтобы через любую религию проявить ту любовь, ту гармонию и все то лучшее, что через нее можно взять. И самое важное в этом процессе это научиться проявлять ее именно через действие к себе, к окружающим людям и к всему тому, что вас окружает. Вот ребята и все, я буду заканчивать. Единственное, что хочется еще раз напомнить, что в мире нет ничего лишнего. И если это существует, то оно обязательно для чего-то и кому-то необходимо. Если же сейчас есть религии в том виде, в котором они есть, они опять же необходимы. Но в то же время, когда критическое значение людей поднимут свой уровень осознанности до высочайшего уровня, Подобно тому, когда человек выздоравливает, он сбрасывает костыль с себя, он ему больше не нужен. Точно так же произойдет, и, скорее всего, и с религиями. По крайней мере, это мое мнение, и я в этом убежден. То есть мечети, церкви, храмы, они станут достоянием нашего человечества, которое будет напоминать, какие процессы и циклы мы проходили. Ну вот и все, друзья, я буду заканчивать. Если у вас появились вопросы и вы состоите в клубе Азбука Души, то на ближайшей встрече мы разберем ваши вопросы. Если же вы еще ничего не знаете о клубе, но хотите узнать, то посмотрите в описании к этому ролику, есть вся информация. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, ребята. Пока.